В Доме правительства Республики Татарстан состоялось очередное заседание Совета директоров акционерного общества «Татнефтехиминвестхолдинг». Участие в мероприятии приняли глава Татарстана Рустам Миниханов, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, президент Российской академии наук Геннадий Красников и вице-президент РАН Степан Калмыков. Казанский федеральный университет представил ректор вуза Ленар Сафин. Красников отметил высокий научно-технический потенциал Республики Татарстан за счет плотной работы правительства и научного сообщества.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 мы могли внедрять В нашу В ходе заседания также был представлен Разработка доклад Казанского федерального университета о гомогенных катализаторах крекингов, Ведущий научный сотрудник научного центра мирового уровня «Рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты» Алексей Вахин отметил, что разработанные в Казанском университете катализаторы уже успешно применяются на Альшичинском месторождении Татнефти и кубинском нефтепромысле Бока-Дахарука.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 После заседания президент Российской академии наук Геннадий Красников и вице-президент Российской академии наук Степан Калмыков с экскурсией посетили Казанский федеральный университет. Гостей сопровождали ректор Казанского университета Ленар Сафин и первый проректор, проректор по научной деятельности Дмитрий Таюрский. Гости посетили музей истории КФУ, а далее стороны отправились в голубой зал, где обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества между ВУЗом и Академией наук.